Как быстро начать зарабатывать в интернете, если я ничего не умею и у меня нет возможности тратить время на освоение специальных навыков? Есть ли какой-то простой способ, который поможет мне, полному новичку, обзавестись дополнительным доходом на дому здесь и сейчас, без вложений и лишней мороки? Ответы на эти вопросы, я уверен, вы уже не первый день, особенно в последнее время. Сегодня наше общество переживает не лучшие времена. Мы столкнулись с глобальным кризисом, который ворвался в нашу жизнь как ураган и в короткие сроки обернулся для многих катастрофой. Бизнесы терпят колоссальные убытки и закрываются, а люди остаются без работы и практически без средств к существованию. И что хуже всего, так это неопределенность, потому что никто не знает, что будет дальше и когда все наладится. Именно поэтому я советую вам досмотреть это небольшое видео до конца. В нем вы найдете те самые ответы и узнаете, как не только остаться на плаву во время шторма, но и как обернуть его себе на пользу, создав стабильный источник доходов в интернете на долгие годы вперед. Вы получите простую и действенную технологию заработка, которая позволит вам больше никогда не зависеть от внешних обстоятельств, ни от экономической ситуации в мире, ни от государства, ни от начальника. При этом вам не придется долго ждать результатов. Уже сегодня вы без какой-либо подготовки, рисков и вложений средств сможете внедрить ее на практике и заработать за раз столько денег, что мгновенно поправите свое материальное положение. Интересно? Тогда слушайте внимательно. Сейчас я все расскажу. Здравствуйте, меня зовут Антон Рудаков. И последние два года я успешно занимаюсь лидогенерацией под ключ. Я сотрудничаю с онлайн-школами, бизнес-тренерами и авторами обучающих курсов. И привожу им подписчиков в их проекты. За это и получаю деньги. Это очень простой и эффективный способ заработка в интернете. И именно с ним я и хочу вас познакомить. Нет, это не какие-то заезженные партнерские программы, в которых нужно обязательно что-то продавать, чтобы зарабатывать. Здесь все по-другому. Заказчики обращаются ко мне лично и платят за каждого отдельного подписчика, которого я им привожу. За одного подписчика я обычно беру 40 рублей. При этом подписчиков они заказывают, разумеется, не по штучно, а партиями по 300, 500 и даже 2000 человек за раз. И мое вознаграждение с каждой такой сделки составляет от 30 до 50%. Вдумайтесь в эти цифры. Ну, то есть, например, если человек заказывает у меня 500 подписчиков, то сумма сделки составляет обычно 20 тысяч рублей. Плюс-минус в зависимости от скидок постоянным клиентам. Из этих 20 тысяч я забираю себе от 6 до 10 тысяч рублей чистой прибыли. И такие сделки у меня происходят практически каждый день. Вот, собственно, вы сейчас видите некоторые транзакции от моих клиентов. Деньги я получаю прямо на свою карту которая привязана к яндекс кошельку. Никаких заморочек и трудностей. При этом я не вкладываю собственных средств, потому что весь трафик добывается на деньги заказчиков. На данный момент у меня несколько десятков постоянных клиентов, которые сами ко мне обращаются и регулярно заказывают у меня подписчиков, принося мне свыше 200 тысяч рублей. чистой прибыли каждый месяц. Но самое интересное даже не это, а то, что для заработка таких денег мне вовсе не нужно проделывать никаких технических рутинных действий, настраивать сложные рекламные кампании и тратить на это уйму времени. На выполнение одного заказа у меня уходит не более 30 минут, а вся работа сводится к размещению рекламных писем на специальном сервисе, который в полуавтоматическом режиме с помощью парочки хитростей позволяет добывать качественный целевой трафик в любых количествах в очень сжатые сроки. Вероятно, если бы клиенты знали об этих хитростях, то пользовались бы ими без меня, но они не знают и поэтому обращаются ко мне снова и снова. Я считаю, в этом нет ничего предосудительного. Так устроен любой бизнес в сфере услуг, да и не только. Кто-то всегда зарабатывает на том, чего кто-то другой не знает или не умеет. Причем лучше всех зарабатывает не тот, кто работает больше других, а тот, кто владеет секретами позволяющими работать эффективно. Этими секретами я готов поделиться с вами. И сейчас вы поймете, почему этот заработок так крут, и почему нельзя упускать возможности им заниматься, особенно сейчас, во время кризиса. Смотрите. Во-первых, на сегодняшний день ситуация такова, что бизнес без интернета уже невозможен. Практически вся деятельность стремительно перетекает в онлайн. И кризис тут ни при чем. Он лишь ускоряет этот процесс. Все более популярными становятся онлайн образование. все больше предпринимателей заявляют о себе в социальных сетях, все больше компаний прокачивают свой медиабренд. Всем им нужны подписчики, своя аудитория, которой можно будет продавать товары и услуги. И им нужны вы, те, кто сможет им этих подписчиков регулярно поставлять. За это они готовы платить немало, ведь если у них не будет новых подписчиков, то некому будет продавать новые продукты, и их бизнесы просто закроются. Поэтому без вас они не справятся и будут у вас заказывать подписчиков постоянно. Даже когда кризис закончится. И эта услуга невероятно актуальна. И по мере развития интернет-бизнеса спрос на нее будет только расти. Вы легко сможете обеспечить себя и свою семью стабильным доходом на годы вперед. Во-вторых, из-за того, что большинство бизнесов в силу пандемии резко стали перепрофилироваться и осваивать новые каналы продаж в интернете, спрос на услугу лидогенерации подскочил настолько, что мы столкнулись с уникальной ситуацией – исполнителей банально не хватает на заказчиков. Да-да, именно сейчас тот самый идеальный момент, чтобы занять нишу. Клиентов так много, что даже я вынужден уже отказываться от некоторых из них, потому что на всех не хватает времени и ресурсов. В своем обучении, которое я для вас подготовил, я расскажу вам, как легко уже буквально в первый же день найти минимум одного клиента, готового заплатить вам за работу здесь и сейчас – без малейших промедлений. Вам даже не придется никого уговаривать, потому что сейчас тут редкий случай, когда вы нужны клиентам даже больше, чем они вам. В-третьих, вам не обязательно иметь много клиентов, чтобы хорошо зарабатывать. Практика показывает, что для заработка первой тысячи долларов вам достаточно обслужить всего 6-7 клиентов. А чтобы регулярно зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, хватит пятерых-семерых более-менее крупных игроков, которые станут вашими постояльцами. Кроме того, со временем ваш доход будет только расти. И вам не нужно будет тратить время на поиски новых заказчиков. Потому что старые будут рекомендовать вас коллегам. Ну, так, по крайней мере, происходит у меня. Сейчас все мои новые заказчики обращаются ко мне через сарафанное радио. Причем заявок так много, что приходится не только повышать тарифы, но и соглашаться на работу не со всеми. Далее. В-четвертых. Как я уже говорил ранее, вам не придется ничего вкладывать. Никаких рисков потери средств и пустой траты времени. Свой первый заказ вы сможете получить в течение одного или двух дней, а все расходы будут нести клиенты. При этом деньги вы, по желанию, можете получать от клиентов прямо на карту или на электронный кошелек. В-пятых, работать можно с любого устройства. Как с компьютера, так с планшета и даже с телефона. Никакой разницы. Работать можно откуда угодно. Хоть дома, хоть на даче, хоть в метро. Главное, чтобы был интернет. Ну и в-шестых, работа не отнимает много времени и сил. Немного набив руку, вы будете щелкать заказы как орешки, буквально за 30 минут, включая общение с клиентами. Надо будет лишь освоить некоторые хитрости эксплуатации одного специального сервиса, о котором я расскажу в своем обучении, и далее просто размещать в нем рекламные письма от клиентов, благодаря чему они будут получать себе подписчиков, а вы свое вознаграждение. Таким образом, вы легко сможете совмещать работу с основной занятостью, без потери производительности, на двух фронтах. И вам не нужно будет просировать логу за экраном, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. Наглядным доказательством эффективности моей технологии служат отзывы и отчеты моих учеников. В прошлом месяце я собрал группу из 15 новичков и дал им возможность проверить работоспособность модели в течение месяца. Каждый из них в итоге получил результаты, которые и близко не получал, пробуя зарабатывать иными способами. Но особенно меня порадовал отчет Михаила Яковлева, 75-летнего пенсионера, который решил переждать пандемию подальше от города у себя в деревне. Несмотря на прогрессирующую глукуому, старенький планшет, подаренный внуками много лет назад, низкий уровень компьютерной грамотности и медленный нестабильный интернет, он уже через неделю умудрился выловить клиента, с которым меньше, чем за месяц закрыл три сделки на общую сумму свыше. 70 тысяч рублей. При этом заказы, по его словам, он выполнял в промежутках от господарской суеты, чтобы дух перевести. Его отчет вместе с отчетами нескольких других моих учеников вы можете прочесть на сайте ниже. Если получилось у других, то не вижу причин, почему не должно получиться и у вас. Помните, вначале я говорил, что вы можете не только остаться на плаву во время шторма, но и обернуть его себе на пользу. Так вот это правда потому что любой кризис это всегда новые возможности. Те, кто их не видит обычно беднеют, а те, кто видит и пользуются, наоборот процветают. А вы хотите процветать. Тогда записывайтесь на мое обучение полидогенерации и начинайте зарабатывать уже сегодня.